возможность глазами видеть этот мир у нас есть руки ноги у нас если господь послал хотя бы одну родственную душу настоящего друга который разделит не только горе но и радость это уже такое сокровище то есть в принципе пока мы имеем возможность дышать и пока мы имеем возможность каяться в своих плохих поступках в грехах вот эта жизнь наполнена такой радостью, такой счастьем. Мы уверены в том, что что бы ни случилось, завтра наступит новый день, снова будут птицы, деревья, растения, люди, независимые от цвета и кожи, вероисповедания, какие все прекрасные люди. Только надо найти в каждом человеке это хорошее, раздуть его и не взлечь себе кумиров, просто вот радоваться той Божьей благодати, которая не только снизошла на каждого человека там, при рождении, но кто-то приумножил, кто-то приобрел вследствие своих хороших дел вот новой благодати. Поэтому жизнь она наполнена этой радостью, этим счастьем и нет места врагу человеческому для которой навязывает какие-то негодования, оропот, вводит прекрасных людей в депрессии, ну, там, все, в... Силы, деле, все зависит от нас и все относительно. Когда-то судьба свела с человеком, ну, величайший человек, Духа, Константин, который попал в аварию, 8 лет он лежал неподвижно в кровати. И наша команда приехала в больницу по его просьбе, команда исцеляющей импульса, с тем, чтобы поделиться методикой и показать путь к, полной, к полному восстановлению. У него была вера и желание встать и пойти. А когда, я знаю, я уверен в том, что когда человек поставил перед собой созидательную цель, не разрушительную, а созидательную, то есть встать он хотел встать и пойти чтобы за ним поднялись тысячи десятки тысяч спинников которые прикованы к кровати то есть это созидательная цель я увидел эти порывы сердечные порывы я понял что он будет поднят Богом и тоже маленькое такое уточнение то есть вы сказали там Голдис еще как целитель ни в коем случае я не целитель Потому что исцеляет Господь Бог людей. Вы проводник? Ну, проводник может быть, да, как, как инструмент в какой-то степени, как проводник того, что. Но очень долго это человек, свой инструменты. Очень... Ну, Но... я, я думаю, что для того же Константина, который в конечном итоге после трех лет четырех лет регулярных занятий он встал но о чем хочу сказать что почему относительно все в этой жизни потому что когда он начал заниматься по методике 8 лет ну, он вообще не двигался ножки были обтянуты вот кость обтянута безжизненной с синей кожей и казалось бы так, посмотреть вот, где эта вера если использовал все методики даже вырезали у него Оголенные там были суставы, пролежневые вырезали вследствие гиподинамии. Вот как вот вера и труд над собой, как его подняла. И что относительно, Все никак вот не могу дойти до этой главенствующей точки, что через две недели занятия он звонит, плачет трубку, сильный здоровый мужчина у которого каленым железом не не вытянешь скупой мужской следы. Он плачет трубку, говорит, «Голтис, ты, ты самый счастливый человек на свете». Я говорю, «Костя, что случилось?» Он говорит, «Я впервые за 8 лет почувствовал, как жизнь опустилась на ладошку вниз, то есть ниже сосков он не чувствовал своей жизни». И Он плачет трубку, говорит, "А такой счастливый, это было настолько искренне». А когда он перевернулся на бочок, он снова звонит, плачет трубку. Говорит, я такой счастливый, я плачу от счастья. Я уже мог перевернуться на бочок. Потом за, за, за, шаг. за, за, за шагом ножки начали надеваться. Жизнь. Жизнь просто наполнила ноги. Ну и В прошлом году он уже встал и пошел. Сколько себя помню, всегда ну, вроде бы не было денег, никогда их не было, но их всегда хватало. Такое странное явление. Вот. Несмотря на то, что мы с ребятами любили путешествовать, но ну, нет денег даже на электричку. Ну, прыгали в товарняк и на товарняке доезжали в горы, на ходу выпрыгивали. И эти переезды, благодаря отсутствию денег, именно переезды на товарняке... Или когда мы добирались на каких-то лодках, на каких-то кораблях, просились на корабль, выполняли там какую-то черную работу неприятную. Но тем не менее, это такие моменты запоминаются на всю жизнь. Или когда уже появился джип, ребята подарили. И вспоминаешь, ну, когда мы добирались на горнолыжные базы, когда на электричке добирались, вместе с народом, с молодежью, где открывались термосы, разливались травяные чаи с медом, с лимоном, пахло кофе, потом будет автобус до подножия базы или не будет, так это намного приятнее вспоминать, чем сел в комфортабельный джип okay. утром спишь на два часа больше и доезжаешь не только до подножия базы но прямо на базу наверх но сейчас вот когда господь начал дарить материю то есть я считаю что деньги это материя это тоже это благодатная материя благодаря которой можно дарить людям радость и счастье это такой вот крик души, потребность крика души, она удовлетворена тем, что есть возможность там загрузить с ребятами тот же джип фруктами, сухофруктами, медом полезные продукты и вести в детский онкоцентр. Призываю всех родственных душ вот, находить. Тех, кто нуждается. И в материи находить бабушек с одинокими сиротами, вскапывать грядки. Есть, это вообще такая радость. То есть, это возможность давить радость. Это колоссальная возможность дарить радость. И, по сути дела, человеку много не надо. Но на самом деле я хочу сказать очень много теплых слов по отношению к этому удивительному человеку, к Алексею Гармину. Мы как только вот, увидели друг друга, и через зеркало души, через глаза мы соприкоснулись своими внутренними мирами, своими душами и поняли, что ну, вот, мы друзья. То есть можно таких друзей искать всю свою сознательную жизнь и, и не найти. Я очень ценю всех людей, которых мне посылает небо, и тех людей, которых я могу принять в свое сердце и сказать, что ты мой друг, что с этим человеком можно пойти в разведку и развить радость. Когда мы начали побольше общаться, он передавал все свои сокровенные знания и по дайвингу, и по восприятию этого мира. В нем есть такое уникальное качество – это жертвенная любовь. Он просто настолько щедр, настолько велик, и вот это вот желание изменить мир к лучшему – Желание, чтобы все люди были счастливы, чтобы все люди реализовали себя в своей жизни. У него нет секретов, своих личных секретов для других людей. Он щедро делится этими секретами. И это, конечно же, мощно подкупает. Со своей стороны, конечно же, когда была такая неприятная история, когда он попал в аварию, и я говорю «Алексей, теперь хотя бы хоть чем-то смогу тебя вот отблагодарить за твое открытое сердце». Ну, рассказал, что ему надо делать, поработал с ним, и он очень быстро выздоровел на удивление всех, всех людей. Ну, до сих пор мы делимся своими радостями своими порывами в дружбе Он тоже занимался поселяющим импульсом сейчас я у него не спрашивал занимается или не занимается но тем не менее это великий дар вот главное Устремленность да, современного человека, здравомыслящего современного человека, это даже не сохранить свое собственное физическое здоровье, это даже не направить года вспять или продлить активное долголетие. Главная цель это даже не те титулы, не те пьедесталы не материальные джунгли, изобилие блестящих, безжизненных побрякушек. Но главная цель любого человека, здравомыслящего, это быть, насколько это возможно, в этом теле, в этом мире, счастливым человеком. Существует такое понятие, это физическая боль, а есть душевная боль. Физическую боль можно заглушить пилюлями в конце концов там можно выпить тройную дозу снотворного и заглушить эту боль а есть душевная боль душевная боль она наступает вследствие того когда мы поступаем против своей совести против законов неба и еще душевная боль от которой никуда не скроешься это когда мы видим что болеют дети наши дети, внуки, а рана уходит из жизни родителей, наступает такое заболевание, как старость у близких родственных душ. Поэтому я бы пожелал для каждого человека, ну, особенно для горожанина в крупных мегаполюсах, для того, чтобы избежать вот этой душевной боли, ну и физической. Надо побольше двигаться, побольше находиться на свежем воздухе. Даже такое банальное правило – спать при открытых окнах, открытых форточках. Вот здоровое питание. Пить чистую воду. То есть находить чистую воду, пить чистую воду. Отсутствие вредных привычек. То есть мы должны понимать, что от того, насколько мы правильно питаемся, зависит наше здоровье, собственное здоровье. Если мы любим своих детей, когда-то мы станем, или кто-то уже стал родителем, если мы любим своих детей и желаем своим детям счастья, то никогда человек, ребенок наш, которого мы любим и готовы отдать жизнь за него и за его счастье, никогда не будет счастлив, если он будет видеть страдания своих родителей. То есть мы обязаны быть здоровы. Надо воспринимать наше тело как храм Духа Святого и Души, но еще как инструментом для познания этого мира. Поэтому очень важно не лениться, то есть найти время для двигательной активности и быть примером для детей. Ну и просто открывать сердца для людей, вот в мегаполисе, да куда не посмотришь, есть люди. Если ты понимаешь, что в каждом человеке, независимо от цвета кожи, или расповедания, есть это вот Божья благодать. Если открыться для человека, если заглянуть через глаза в его душу, соприкоснуться с этой душой, уникальной душой, там такая красота. Ты становишься богаче, ты становишься и физически, и духовно. Не, вот. потерять, не да, вот. и, и не скупиться на слова доброты. Вот мы почему-то так скупимся на да, слова похвалы. Вот. Но не лукавой похвалы, а именно, именно сердечной похвалы. Кто-то подал милостыню. Или накормил бездомную собачку. Да подойти, обнять, сказать спасибо, что ты сделал такое доброе дело. Кто-то улыбнулся, да? да. просто улыбаться друг другу. Не хватает у нас вследствие замкнутости. Хотя мы каждый, каждый человек нуждается в этом тепле Нуждается в том, чтобы ну, мы не совершенны. Мы все не святоши, там, далеки от святости вследствие греховности. Поэтому у каждого из нас есть такое внутреннее чувство, что нам приятно, когда замечают добрые дела. Только святые отцы, они все те добрые дела, которые они делают, они понимают, правильно понимают, что это делает Господь, они личность.